Есть такое прям непоколебимое желание встретить Дениса Кукая. Кукая куда вот? Я очень рад тому, что встретился сейчас с тобой. Это взаимно. Я изображаю покупателя. Привет, ребят! Сегодня у нас 6 августа. Мои друзья вытащили меня на фестиваль Face and Laces. Я с неохотой сюда пришел, потому что подозревал, даже это. Мек продакшн здесь. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылку там оставишь. Ссылка на инстаграм Марины будет в описании к ролику. Что я как старик скручивал из рождественской истории думал, что ну типа фестивали это все такое, Нэ. типа мэ. магазины и тусовки, а так как и оказалось по Я здорово, же... здорово, Макс, здравствуй. Проверю. Что тебе рассказать? Макс? Руку пожми мне. Здравствуй. Все, ничего. Я Максим, ты что, нашу эту? Инстативу хочешь принять? Давай, давай уже перенял, так что Это даже ничего. не спрашивай. <связь> Хорошо тут. Микрозный, микрозный. Много людей. Красивые вещи. Классные люди. Ну, в общем, знаете, <связь> надо тусовать. Мы тусуем, весело, видите? Мне кажется, такая должна была быть машина у Джокера А не Purple Да, не смотри, там девочка гоу Это -го. да, девочка гоу -го? Да Блин, они очень такие прям вообще Очень колоритные кепки Мне очень нравится Это гениально, только можно было побольше этой штук выцепить Заборожец делает очень качественно О, хлеб! Марин. Да, Марине все идет. И после этого она похожа на пара. Похоже на поклонницу групы хлеб и заморожится. Но он хорош. Да. Может, мы по гиросу съедим? Пойдем посмотрим гирос. Ну, блин, ну, ну на наверное... Тут есть, короче... Что надо делать вообще? Шавуха продается, ну, такая, типа, вкусная, типа, такая, ну, необычная. Она в пищу такое стоит за 70 Вот там где-то так какая-то шавуха. Она очень большая. Да, вчера там два стримера взяли шавуху, которая входит в список что-то на четвертом месте в списке самых ша вкусных шавух Москвы. Пойти по что ли? Погодка жарит меня. Да, Нележка или ножка? Все расплавились уже достаточно. По мне легко наблюдать, когда у меня происходит дегидратация, начинает раздуваться вены. Пойду, наверное, окунусь в фонтанчик. Нет, спасибо. Вообще у меня есть своя вода, только я никому я не дам. Только тихо. Нет, я всему я дам. Когда твоя закончится? Будет? У тебя endless бутылка? Endless. Overcrowded. You know? На Тиве. На Что за акцент? Акцент? Сейчас снимаем дополнение к фильму Hardcore to именно в условиях тех декораций, в которых, в которых снимался оригинальный фильм Hardcore. Он же вот здесь скатывался, вот, да? Прикиньте, прям? вот прям по этому перилу, по этим по перилам, по, этим перилам, по периле, периле. Сложно, это как очки и очко. Да, да, скатывались герои хардкора. Блин, да, вообще. Пишите в комментариях, вот человек носит, да, очки. Это, О чем вы говорите? Это пара очков или это одни очки? Я считаю, Ой, что Господи. это пара очков. Ну, одна я также, одна я такая я штука, это пара очков. Ой, знаешь, я сегодня вот пару очков забыл собой взять. Ну да. А не лев сказать, мои очки? Можно. Ну все. Так проще медленнее быстрее бежим на хлеб. Бежим на хлеб. Все люди пусть уходят, а мы будем слушать хлеб. Они где-то тут тусуются, и мы где-то тут тусуемся. Они Инстаграм истории снимают за шквары. Вот я на YouTube буду. не вечно, а любовь подавна И мы вместе лишь на я тебя забыл и скажу так, ну а все? это не твой это не Я в Привет, я первый раз с мужчиной знакомлюсь на улице. Ты меня заводишь, отойди. Последнее подключение, ребят, на горизонте перед следующим днем. Это мой момент прощания с вами. Был офигенный день. Надеюсь, когда-нибудь выйдут еще влоги. Всем пока. пока.